Сегодня выдался теплый солнечный денек, и мы выехали к озеру Валаярове в Сосновый Бор погулять. В лесу много горельника, а весенние ручьи пересекают тропинки, образуя на них большие грязные лужи, через которые тяжело перебираться. Интересное строение найдено в лесу, чья-то ночевка практически постоянный лагерь. Чье-то старое гнездо. Видимо, не удалось птички вывести потомство. Похоже, что это рябчик отложил яйца. Вполне возможно, что прошлогодние даже.